20 июня КБЕ 39 регион 2020 год установка лоджии 420 ширина, высота 1550. Решение было принято Одну часть на три части через э, соединитель. Также отдельно стоящая рама из двух частей. Слева у нас створка. Сделали полностью, то есть под запенку. Здесь дальше уже идет отделка дальше идем здесь все стыки завели отлив в фасад сделали полностью стис улица также с другой стороны также отлив э, завели в улицу фасады и также стис по большому кругу все окна у нас поворотно откидные получаем автоматически полный прижим со всех сторон. КБЕ 39 регион.